Здравствуйте! Сегодня я хочу поднять такую очень интересную тему, как жить за городом в своем доме и соседи. Вот смотрите, когда люди покупают часто дом за городом, одним из поводов, которыми они руководятся, это говорят, что мы будем жить одни, у нас никто не будет топать над головой, никто не будет шуметь рядом, у нас будет все тихо. Но я хочу вам сообщить о такой вот, как сказать, немножко разочаровывающей новости что не всегда это так, как вы думаете, иногда бывает даже, что жить в доме, квартира значительно проще, чем жить в доме за городом. Как бывает у нас? Переехали дом за город, поставили, так сказать, купили его, а бывает еще и построили с нуля, а рядом поселились ваши друзья, соседи и при этом сделали совместный какой-то проект. Вы знаете, хочу сразу сказать, что совместные проекты, там какое-то совместное имущество с соседями, это повод всегда конфликтов будущих или мгновенных. То есть мы не знаем, когда это будет, но... Это, возможно, будут конфликты очень серьезные. Хочу на это сейчас внимание остановить и рассказать более подробно, какие могут быть конфликты. Смотрите, первое, вы сделали совместный, скажем, водяной там, качок, там, или колодец, или еще какой-то э, общий, то есть у вас когда вода на два дома, например, а может быть и больше. И что получается? На одном из участков находится колодец, вот этот, откуда поступает вода, а на другом участке идет труба. И что у вас может возникать? Первое, конфликт возникает из-за того, что, допустим, у вас не так посчитали, там, на оборудование деньги сбросились, затраты на электроэнергию. Ну, каждый, каждая, скажем, скважина требует обслуживания. И тут повод для конфликтов. Второй путь конфликта, который может возникнуть, Извините меня, проходит время, мы все вырастаем, у нас вырастают дети, вырастают внуки. И когда меняется поколение, то новое поколение может быть по каким-то причинам не согласно быть с прежними условиями или не знать каким-то причинам. И окажется так, что они изменят условия. И вы до этого 20 лет пользовались одно, а тут вас резко изменили условия. И кто-то остался без воды. Из моего опыта, знаете, вот существует столько ситуаций, что иногда даже не хватит фантазии себе представить. Поэтому описывать все пути, какие могут существовать, сложно. Могу еще привести пример таких ситуаций, которые быстро приводят конфликт, известный мне. Это когда двое соседей, например, по России. Этот случай такой тоже был в практике. Взяли двух поросят, одни предоставили корм, другие сказали, что мы вот любим их, так сказать, заниматься, мы будем их выращивать. Вот вырастили они этих поросят. И почему-то те, которые вырастили поросят, решили, что труд их важнее, чем корм, который купили соседи и предоставили для выращивания. И вместо того, чтобы отдать одного поросенка соседям, а одного оставить себе, они взяли, отдали половину одного поросенка, полтора поросенка оставили себе. Сами понимаете? отношения испортили на всю жизнь. Поэтому, когда вы переезжаете за город, то соседям не нужно дружить, там не нужно с ними там еще что-то делать. С ними нужно просто соседствовать. То есть в этом случае у вас просто ровные отношения, отсутствие конфликтов. И спокойная жизнь. Да, если, например, у соседей случилась какая-то беда, там нужно вызвать скорую помощь, а у них каким-то причинам не могут они это сделать, да, надо помочь. Или они также вам вызвали. Но это совсем другое. А вот именно такие проекты, как я писал с водой, там, совместным каким-то имуществом, такие проекты надо избегать. И тогда у вас жизнь будет нормальная. Если эти правила не будете соблюдать, то не удивляйтесь, если у вас будет какой-то серьезный конфликт, на которого будет сильно переживать, и который может принести им морально, материально, и, как сказать, вам и убыток, и... Надеюсь, видео данное было вам полезно. С вами был Дмитрий Иванов. Ставь... Буду благодарен, если поставите лайк мне на видео. Также задавайте вопросы, если у вас какие-то появились. Всего хорошего. До свидания.